Пути назад нет. Джек, постарайся выбраться на верхнюю палубу. Там ты сможешь достать себе лодку. Как окажешься внутри, выясни, что стало с Вэлл. Нам нужно узнать, куда ее отвели. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Аллерий, и мы с вами продолжаем проходить в Far Cry 1. Итак, э, так, фонарика у нас нет, да? Мы пробрались, короче, на авианосец, э, тут полно наемников. вот. Так что... Будет, наверное, подгорание пукана. Вот. А -а -а. Так что ставим ваш бесценный лайк. Подписываемся на канал. Вот. А -а -а. Так, как мне тут пробраться? Как мне куда идти? Тут без 100 грамм не разберешься, короче. Так, а -а, постарайтесь найти в Окей. Я... А, тут... Вот оттуда я пришел... Понятно, мне надо в воду. Я почему-то думал, что это как раз место, откуда я пришел. А это, оказывается, вот что. Так, эээ, окей, хорошо. Нуж... Кро нам за... И не заметил! Так, так, так, они ничего не видели. У меня я просто нервы не слышали. А я не могу из воды стрелять. Что бы там ни было, плевая. Ты чего не заметил? Ага. Ага. Взял, какого У? черта? Че ага, страшно стало. <связан> Бляха, пробежал. А что за хрень? Многое. Ури, умри, умри, умри, ури, ури. Блэх, они все сейчас сюда придут. Отряду Альфа немедленно явиться на заправочную станцию. Повторяю, немедленно явиться на заправочную станцию. Жен. Ай-яй! Говнюк. Так, окей, смотри, здесь даже э -э, дырки остаются, да, от, от пуль в трупах. Так, тихо. Тихо. Знать бы еще куда идти. В каком направлении. То я хрен вообще непонятно. Бляха, если даже убьют, короче, меня, то это будет вообще жесть мне придется с самого начала. Так, я отсюда выплыл там было еще еще проход в другую сторону Они там что-то начали говорить типа кроу какой-то им голову оторвет так аптечки граната граната же да взял Что дверь то не открыть а погодь погодь погодь погодь погодь браток погодь а, короче получается да вот я круг сделал ну в принципе о чем я и говорил это коридорный шутер он все равно тут приведет короче то место куда надо можно вот так пробежаться в принципе На что я застрял не пролезть слишком жирный что ли так можно по вентиляции пробраться блях а тут выше подниматься а там тогда что ну, давай внизу посмотрим сначала так здесь что есть опа это фонарик О, отлично фонарь чуть не пропустили вот сюда вот едут. Внимание всему персоналу. Объявлена тревога. Немедленно докладывайте обо всем подозрительном старшему офицеру. Бляха, тревога. это было? Вижу цель. Он включил тревогу, мать твою. Он в бронике. Готов. Вот еще где-то с... Вот, вот внизу. Что Блеха, блеха. Я знаю, что ты там. Он не снял весь бронь. Он не снял весь бронь. Короче... Вот она, началась жопа. Отключить я могу? Хорошо. Опа. новый, Новый пулемет. Хорошо. Новая пуколка у нас. Испробуем. Так. Внимание всему персоналу. Посторонний. Он среднего роста и телосложение. одет в красную гавайскую рубашку. Он вооружен и опасен. Стрелять на поражение. Вооружен очень опасен. Ау. <связь> <связь> Хорошо. Смотри, там вот какие-то торпеды лежат. Так. Э -э Тут можно вот здесь пройти еще. Еще дверь дух мама не горюй да э, зато я здесь броньку взял хорошо давай пройдем здесь ползком ползком а фонарик они интересно видят нет если мимо вот этих двух ублюдков мог проползти просто Слушай, Джек, Это я Люк? пытаюсь отслеживать твою позицию неприятелем, но металл блокирует сигналы. Тебе придется действовать самостоятельно. Это Люк, знаешь, на матрас похож. Так, окей, мне нужно наверх и еще здесь. Вот здесь посмотрим. Отряд Дельта, заправка. Эй, ты! Ничего там не видит, Так, Ну-ка, выгляни, я тебе так сейчас загашу отсюда. Зарядка. Тиран там долбит, слышишь, да? Как вариант, он мог забаговаться просто. В комментах вы написали, что это на сложном игра ни хрена под хардкор не оптимизирована, поэтому придется тут вообще просто страдать. Жесть. Так, ладно. Давай попробуем. Отряд Бета, подойдите на палубу 3. Отряд Бета, подойдите на палубу 3. Окей, как раз я вот поднялся. Эй, эй, красный робот! Где-то, где-то, где-то, где-то! Да и сломано. Хорошо. Вот здесь где-то был. Или это он сейчас убил, которого я сейчас убил? Бляха, бляха, бляха, где? О. Собака снял мне весь броник. Напоминание, бляха, всем миром. Мы наверняка на немедленно так. докладывайте командере. Патроны там закончились. Би, би, а, ты, иди ты, иди ты. На, жизнь началась, у меня теперь уже все. У меня аптечек, ни черта. И вот эта вот штука, она может мне принести вред, да? Нет? А, я думал, вред мне ост... Так, окей. А... Здесь можно пробраться, можно так пройти. Всем Механикам, прибывают механикам. Машины. всем механикам. Эй, механики, а механиков-то больше нет. Ты нашел, Нет, если только она не замаскировалась под одного из наемников. Действительно. Так. Мне хотя бы броньку какую-нибудь. Я молчу про аптечки. Инженерному и техническому составу начнут кабели и генераторы. Все соединения Надеюсь, не должны был. быть проверены дважды. Броньку либо аптечку, аптечку я нашел. Хорошо. с бронькой беда. Раночка прошла Здесь что? Здесь закрыто Ладно, аккуратно идем Я вижу там врагов Я как всегда меткий Меткий глаз Ты что это сарказм был? В смысле, откуда? Сверху? Сверху, смотри. Хера, забрался. Тут еще хрен увидишь их. Нормально. Ля на пулемете, Ля с пулеметом. Ляха, была аптечка и нет аптечки. Хп вообще нет. Эй! Патронов не жалеем. Бляха-бляха, кто, кто, где откуда? Ты ничего не умер? Он еще не умер? Я думаю я ему в голову попал. А он еще и не умер. Yeah. Хорошо, здесь хоть сохранка, здесь прошла. Так, минус один, минус. Минус, минус, я говорю, второй. Так, у нас там с пулеметом. Наверху. Где-то был. Ага, ползет, короче, я слышу. Давай его здесь подождем. Здорово. Дару. Здоров. Дару. Здоров. Леха, сверху что? Ли? Тот, который сверху. Ты где? вот здесь где-то сверху должен быть, да? И с пулеметом, чувак, там. Ну кайся. Пулеметчик. Хорошо. Патрон так сыпется, как горох. так ты где? Пчела. Ништяк, так, а кто меня убил то какой меня убил Убил меня, по-моему, где-то вот здесь Чувак Или я его уже сгасил Окей, пока тихо, спокойно Смотрим, аккуратно Наверху могут быть Блядки любят прятаться. Так эти двери что? Ничего. Дверь такая маленькая, я даже туда не пролезу. Для кого? Ай-ай! Для фрода? Да в смысле, в смысле? леха вон где. вообще жесть так ладно допустим Мне надо какую-то аптечку найти аптечку либо броник если я сейчас сдохну опять все по новой это жесть Насколько я помню, здесь, по-моему, если в голову выстреливаешь, там часть броника ты можешь забрать. Бляха. В Эй, кто там? У нас совершено нападение, наверное, он ищет ту девчонку. Похоже, придется защищаться самим. У нас нападение, он ищет ту девчонку. Не, ябте, мать. Есть здесь? Есть здесь кто еще? Здесь по-любому должна быть аптечка. Самой Вэл здесь нет, но я нашел ее камеру. На кассете какой-то клоун по имени Кригер. Этот архипелаг идеальное место для моей работы. Острова находятся в стороне от морских путей, и здесь, вдали от цивилизации, никто не помешает моей работе. Мне потребуется время, но будущее всего человечества зависит от успеха моей работы. Я осуществлю предначертанное. Дойл, они забрали Вэлл в какой-то чертов бункер. Где это, а? Я знаю это место, но оно хорошо охраняется. Садись в лодку, я тебя встречу. Хорошо. Итак. Так, аптечки, хорошо. Здесь у нас документы. Был какой-то Крюгер, или как он? Крейгер, Крагер, Крюгер. Э -э, он что-то задумал. Вот. Ты слышишь? Я слышу. бляха вертолет Внимание всему персоналу. На Короче, Объянный мне на надо свалить мая, от а, Я-то жив. А О, друг твой. А... Друг твой и ты. Вы уже мертвы. Так, окей. Еще смотри. Сохран. Код тревоги дельта, всем отрядом код <зд> дельта. Что там происходит? Бляха, вертолет. Ай-яй. Да в смысле? <п independence> он мне не дал вылезти просто, напросто. Надо, короче, быстро, значит, вылезти. Пока он не, тревоги, это, не поднялся. всем отрядом код дельта пулеметчика да в смысле пулеметчика надо валить пулеметчика так я сейчас автомат по моему вот этот более как то поточнее наверное стреляет давай его испробуем Код тревоги дельта всем отрядом дельта почему так медленно ты лазишь молодец отлично ай ай кто стреляет куда где Бляха-бляха-бляха! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай, ай, ай. Да в смысле? Они со всех сторон! Они просто со всех сторон! Надо действовать как-то быстро, как-то... Я еще спрятался так... Как-то по-ублюдски... Да в смысле, что ты не умираешь-то, дебил? Вот она, вот она началась. Вот она, попа, боль началась. Код тревоги в смысле? На драки нет. Зачем такую жопу-то делать? Э. тревоги Отлично, я его, я его убил. Я его убил! Я его убил! Ты тоже убил. Так. Там чувак пофиг на него. Он там стоит. Меня пока не видит вроде как. Надо вон тех. Да тут я. Я убил? Я табу убил? Который пробежал? Да Давай быстро, быстро. Перезарядка. <ouf> с вертолетом более-менее справился, у меня хоть что-то осталось. чертов Леха? Скорость такой обзлился с местностью. Но их уже поменьше. Да он делся? Да тут я. Кстати, голос был недалеко. Oh. Короче, он там за ящиками, чувак. И он там, чувак. Я тебе сейчас... Чу? Того больше нет. Там вроде какой-то пулемет еще стоял. Здесь. Так, вот эта штука ж... опасная, она взрывается. Аккуратно. Там он за ящиками был, чувак. Да его тоже сейчас, вон он. Он просто сквозь ящики Короче сейчас стрелял Так аккуратно Мало ли Еще где-то кто-то есть Он стоит Готов Там еще он бегает Готов Окей Так Кто-то меня видит, еще кто-то есть. Ирайх, там двое еще. Э -э -э. Да, с -с собаки. Что еще да, в смысле, ты уже здесь или это другой? Если это то, один из них, значит, остался последний. Ух ты, нихера. Так. Да ублюдок вылезет. Еще стреляет. Значит, еще где-то есть. Ну, где-то там далеко. Ах ты падла. Я же тебя убил как воскрес так отлично это было жестко это было сейчас жестко Как вариант можно было как бы вылезти. Бляха, не я бы не добежал, наверное. До пулемета. Я бы, наверное, не добежал. Так, это надо потратился, надо потом пособирать. Окей. в принципе можно спуститься там была еще одна эта бронька и взять броньку вот здесь как вариант да что нет лоб то шевелись А, вот еще бронька. Можно было не спускаться. Ну ладно, нормально. Так, найти лодку, говорит. Ну, угу. сесть в лодку. Действие, чтобы столкнуть лодку. Ой, ой, ой. Ай! <смех> Мысли. А я с воды-то не могу стрелять. А как мне теперь ее? Мне надо это, вторую. <свист> <свист> Ну-ка, отсюда я попаду. Попаду в тебе Отлично. <свист> <свист> надо вот сначала, короче, ее в воду спустить, а потом это. Так, пацан. Я под... взял лодку. Что дальше? Наш единственный шанс. Разрушить коммуникационную сеть на острове. Так мы сможем поднять смотуху, во время которой ты скроешься. Для этого ты должен добраться на острова Кабату и держи курс на восток. По пути тебе вряд ли кто подскажет дорогу. Все понятно. Все понятно. Даже на дубной над... лодке можно гонять. Ну да, я все только о нем и говорят, но сам я его племет. еще не видел. Просто у, у него хватит живка. мозгов Попробуй не сорваться это сюда, граната. а я одену тебя, Что, что ты Что слышал? Я одену похоронный костюм. Сколько тебе лет, чувак? Двести? Даже мой дед не говорил подобного бреда. Ладно, ладно, надеру ему задницу, смешаю с дерьмом, оторву голову и выпущу кишки. Так лучше, да? Вау, круто, лучше не скажешь знаешь голос как у патрика Это с спать боба так я пока двоих только тут нажил Ладно. окей Нарыл пока двоих. Окей, я вижу еще двоих. Мы не хотим, чтобы все знали, чем тут занимаемся. Ведь тут не просто так радиосигнал блокируется. Ох, я понял. У нас своя коммуникационная сеть, потому что мы не можем пользоваться внешне из-за этих блокирующих устройств. Потрясающе! Умнее на глазах! Они а не проще ли выключить эти блокирующие устройства? Надеюсь, стреляешь ты лучше, чем думаешь. Что это значит? То и значит... Что это значит? Что и значит? Так, ладно. Поймал да не всякая, не у тебя... ладно, погнали. Долбить их надо. Долбить их надо. Ага. я их короче не всех отметил поэтому надо аккуратно Готов. Надо прикрыться я надеюсь здесь багов нет таких когда чтобы они там через стену стреляли или что-то еще паре акула охереть чем знаешь, на третью части ну, похоже. Тоже наемники. Только там были пираты. Тоже остров. Чем-то, знаешь, Возможно, когда третью часть сделали, они вдохновились первой частью. Хотели сделать, на ремейк первой части. Как вариант, почему нет? ты что, тут выглядываешь так ну те которых я отметил они все возможно здесь есть еще народ вот на той стороне чем это? Мы охраняем. на той стороне острова вот их тут немало я смотрю там патруль ты когда-нибудь тут кого-нибудь видел, кроме наших, Ни местных, ни туристов, вообще никого нет, только Ладно, наши. Ладно, не сходи ну, с ума. От Если тут мы, мы от кабанов, о от А теперь разуй глаза и глядь Чё они все перемешка-то разговаривают? Могут. Ух ты, я лодку взорвал. Могут это. По очереди. Рыба обглоданая. Смотри, даже сети я головой мотаю. Ой. Э -э, интересно так. В смысле? Жесть. Так, ладно, окей. у Меня вот эти патрончики взял, кстати. Неплохой вот этот автомат такой. Скорострельный, я бы сказал. На другую часть острова получается надо идти. Здесь у нас что? Радио. Я думал, тут бронька, но в принципе мне не, надо, не нужна бронька, у меня все целая. Вот.